Глава вторая. Театральный старт. Эпиграф. Жизнь бьет ключом по голове. Раневская. Покорение Москвы. Эпиграф. Все. И куда я дура собралась? На что надеялась? Нельзя ли повернуть поезд обратно? Раневская. Студенным октябрьским утром 1913 года, на перрон Курского вокзала из поезда Таганрог-Москва выпорхнула энергичная девица с саквояжем. Это юная Фая Фельдман, которой стала нестерпимо тесно в родном Южном Захолустье, приехала покорять столицу. Всю ночь она не сомкнула глаз, глядя на проносящиеся за темным окном поля, деревни и перелески, и не различая ничего из того, что мелькало за пыльным и сумеречным вагонным стеклом. Полная амбициозных планов и самых смелых надежд, Фаина стремилась в столицу. Позади остался непростой, полный слез и уговоров, разговор с отцом. Строгий Гиршихаймович выделил таки дочери немного денег на небольшое, скромное, ознакомительное путешествие в столицу. Знал бы он, что его неугомонная младшая дочь прямо с вокзала бросится обходить столичные театры в поисках работы. Эта первая поездка в столицу могла бы стать последней, будь Фаина чуть менее одержима театральной сценой. На работу ее нигде брать не желали. Как выяснилось, столица профессиональных безработных актеров прозябает огромное количество. От театра к театру Фаи все больше заикалась, нервничала, мямлила, и под конец даже начала падать в обморок от избытка чувств. О своих обмороках она позже, смеясь, рассказывала А что, я родилась в конце XIX века. В ту пору, когда в моде еще были обмороки. Мне, к слову сказать, очень нравилось падать в обморок. К тому же я умудрялась не расшибаться, поскольку старалась падать грациозно и красиво. С годами, конечно же, да и слава богу, это увлечение понемногу прошло. Но один такой обморок, я помню очень хорошо, очень ясно и отчетливо. Он надолго сделал меня счастливой. Тот, совершенно обычный на первый взгляд день, я шла по Столешникову переулку, разглядывая поражающие взоры витрины роскошных магазинов. Как вдруг рядом с собой я услышала голос человека, в которого была влюблена, можно сказать, до дурения. Я тогда собирала фотографии этого парня, писала ему письма, но никогда их не отправляла караулила объект своей страсти у ворот его дома, словом, совершала все полагающиеся влюбленные дурочки поступки. «Добрый день», — сказал мне возлюбленный. «Добрый», — только и успела ответить я, и тут же поспешила упасть в обморок. От волнения я упала неудачно и довольно сильно расшиблась. Сердобольные прохожие занесли меня в находившуюся поблизости кондитерскую — которая принадлежала тогда супружеской паре — француженки с французом. Добрые супруги влили мне в рот крепчайший ром, от которого я тотчас же пришла в себя и... снова немедленно потеряла сознание, на сей раз по-настоящему, так как снова услышала «Фаина, ты не сильно ударилась». Это был тот же любимый голос.